В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите, как Итан... Ethan... Увидите, как Крис. Увидите, как вертолет, как монстры, как взрывается. Чтоб тебя. Увидите в глубокой пещере. Е-мое! Как Мегабосс, Мие! Роза, Крис, с головой Розы, Роза с головой Криса, как Юджин! Да блин, невозможно сказать про этот эпизод без спойлеров. Просто смотрите сами, не пожалеете. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в Resident Evil Village 8. К сожалению, мне пришлось сделать перерыв на два дня. И не выпускать видосы. Обстоятельства выдадели. Да, это уже не важно, это уже все в прошлом. Сейчас мы с вами оседлаем. Эту зверь-машину убийцу. Она стреляет, тыкает, режет, делает все, что захочешь. И все очень жестоко и кроваво, разумеется. Теперь мы на нее сядем. Мы же это должны сделать, правильно? Мы должны ее оседлать. Да, мы должны ее оседлать, удерживая при этом. А, надо завести. Заведись, ведь я уже заведен. Все, мы садимся, да. Окей. Хорошо это работает. Полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Да. Так, погодите, этот сетап себе сделаю. Роза, я иду. Я еду, Роза. Я, блин. Мы можем ехать! Охренеть, как это круто! Стреляй! Бесконечные патроны! <смех> Разрушаем фабрику Кстати, я что-то не видел там А, вот они, вот они Можно их сшибать Можно их сшибить Там кровь была, я видел кровь Офигенно Блин, это прикольно Аризант ты можешь удивлять Ты можешь удивлять Итак, мы можем удерживать, чтобы приготовить пушку Защита А, ИР-2 пулемет Выстрелить Короче, вот так мы защищаемся, окей Хорошо Мы сейчас будем с боссом сражаться Вот таким вот забавным способом Ну, Крис, спасибо, услужил Ворота наверняка Что и... так быстро ушло? Можно протаранить их просто? А, одна и та же кнопка Выстрелить пулемет А как заменить? Что я сделал? А, все, я понял Мы удерживаем, когда l 2 Чтобы приготовить пушку Все, понятно Ясненькая механика ясна. Гейзенберг! Yeah! <тас> Я все, сразу закоцал его. Защищаем! <тас> О, нифига! Кстати, мы должны был вот так стрелять по красным точкам, да? По красненькому тебе! По самым уязвимым злаковым местам! О! Защищаемся! Ааа! А ты как? Оу. Блин, прикольно. А! Он защищается. Но мы тоже не промах. Стреляем прям по красненькому. Воу. Осторожней. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. А! А! Защищайся. Давай, запила, работай. Вот сюда, в руки ему. Вот. Да я только разогреваюсь пока что Вот так да. Почему все боссы редике толком ничего не делают? Они просто такие все опасные, Вал. Конечно, себе дрыгают, но больше ничего не делают На самом деле, реально, в этой игре самый стрёмный босс был, это рыба Он был самый небезобидный Так, стреляем Черт! Получил Гейзенберг, аккуратней. Стреляем. Стреляем через дырочку, вот тогда отверстие. Отлично, отлично, отлично, отлично. Хорошо, хорошо. Аккуратней. Давай без запила, отмахивайся. Оу. Продолжай. Болтать, пока я по тебе стреляю. Хорошо. Есть! А, ему нравится? Он мазахист. А! Так. Пушечка! Атакует! Атакует! Бензопила! Обороняйся! Подрежь ему что нибудь не я себя чувствую каким-то ребенком, который играет со взрослым. Знаете, это такой маленькой машинки смешной. Есть! Есть! О, а, не промахнулся? Так? Меня защищают твои же полимерные металлы. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мы можем прицелиться? Нет, пока еще пушка не готова. Перезарядка, поевать. Все, давайте. Стрейф! Стрейф! Раз, два. Фига, Крис, как он спроектировал такое чудо-устройство? Вообще, не понимаю, зачем? Зачем вообще нужно было Амбрелли изобретать все эти вирусы, когда можно было скрафтить просто такую крутую машину, которая и влево, и вправо, и вправо, и влево стреляет, и бензопилой обороняется от любых выстрелов? Ну ты, гад ползучий! Долго ты еще будешь этим заниматься? Покончим с этим! Тихо-тихо-тихо-тихо! А, он замагнитил меня. Давай, давай! Бам! Рокет-джамп! О! Мои коки! Только не это! Что? Восстание машин! Ой, блин, Крис, твоя машина не справилась! Блин, всадил. Факун, почему мне стрелять? Стоп! Мне нужно взять оружие. Вот его. Так, ослепил. Теперь, теперь. Наверное, тебя. А? А? Куда тебе стрелять? Я думаю, просто надо по нему стрелять. Где-то там, наверное. Оп! Хорош. Блокирует. Наш блок все блокирует. Так. Это боль. Видно. Больно. Есть! Просто полим по нему. Просто полим по нему. Помним, ребят. Если я не сдох, ставим лайк в конце видоса. Если сдох, дизлайк. Такой у нас уговор. О! От гаммы лучей должно защищаться тихо. А -а -а! Блокируй притяжение. Нельзя блокировать притяжение. Что-то я сделал не так? Сейчас сдохну. Опа! Садимся обратно в трактор. Трактор! В <свёст> вот ты плохо. где. Давай! И... Плиз! А -а -а -а -а. Да, Рокет Джаб опять. А, -а, -а. блин, на копчик прямо. Три месяца будет болеть. Мне Эх, очень щадящая игра на самом деле. Все, он сдох. Кристаллический Гейзенберг! А, у нас мобилка все это время была? Итан, я слышал взрывы. Что там у тебя? Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан. Роза. Итан. Итан, ответь. Это ловушка. Кто? И я? Мат. Роза. Такая ценность, правда ведь? Она все для меня. Вот это вот сзади нее очень страшно выглядит. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Не знаю, но я спасу Розу. Не знаешь. Как всегда. И что я заменила мию, не знал. Бедный Итан. Кто я что-то подозревал. Окей, <смех> <смех> <смех> okay, получается сразу босс второй, да? Опа. Хватит. Наконец-то мы увиделись. Ты помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Роза ее наследница. Нет, Роза — совершенное воплощение Эвелины. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна! Иди нахуй, ты сука! Успокойся. Роза будет спасена. Мегамицелей помнит всех нас. Но она возродится, как моя дочь. Это моя дочь, не твоя. Ну где ты? Покажись. Почему Роза стала такой? Может, дело в родителях? Ведь ты действительно уникум. Вот Но это поворот. Все. Бабка И все это время была... Быть ...мирандой. Миранда? Не прячься! Выйди и сразись! О, всадила в сердце! Не бойся, Итан! Ты умрешь быстро! Мегамицелий будет помнить тебя! А. Вырвало Ты, мне сердце! Я сохраню образец твоей крови! На Крис, рассвете, подмога. Наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Это не считается. Это не считается. Если это смерть, это, это, это не я не умер, а игра так заставила. Смотрите, Питон со стороны. Я хочу увидеть свое дитя, носитель она или нет. Миринда охренела, убила меня просто вот кат сценой. Не дала возможность сразиться. Капитан, я подтвердил смерть Этана Уинтерса. Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку, я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду. Но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана, Так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии... Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Ах, да, но она поплатится. заразила нас, возможно, и мы выживем из-за этого. Все это. Три года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы сейчас что, за Криса мы теперь успеемся. будем играть? Отряд ждет Серьезно, мы играем за Криса. Я думал, что его компанию добавят в DLC каком-нибудь, как было в прошлый БСА, раз, значит, с седьмой частью. Здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот две цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые. Выходим. Ясно? Да, здесь. есть! Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно сделаем. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Охренеть. Вроде в прошлый раз пустыня была. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря тебе мы узнали план Миранды. Я поверить не мог, что она превратилась в Мию. Да и выдержать пять выстрелов в голову это не хухры мухры. Жесть. Это, короче, мы сейчас вернулись, да, в самое начало игры? Мы сейчас увидим историю Крисы, как она разворачивалась прямо сейчас. Вау. So... Wow. Hey, Или а нет? Посмотри на это. Бисей. Далеко залезли. Вау. Wow. Uh, так, пошел ты, вертолет. А, он как таки намерен да, добираться на Сначала нужно разнести эту хрень Прикрою сзади Давай начнем Остерегайтесь враждебного биооружия Ясно А у нас нету карты, мы не можем ее нажать У нас есть инвентарь Никаких сокровищ нету, ничего нету Окей, видимо нам сюда У меня не Какое... враждебного биоружия? Стол, а, вот Ох, раз, разнес сразу Ох О-хо-хо-хо-хо Так, они ничего не оставляют Короче, надо прицельно стрелять О! А, -а, -а здесь их сделали чуть-чуть полегче, да? Потому что их будет прям теперь наплыв Целая куча И они будут сразу подыхать Все понятно Это, короче, такой аркадный шутер уже у нас получается Бежим, стреляем, не сцим о, вот так упал Понятно. в руку и застрелил его насмерть. Блин, круто, мне нравится. Лево, право. Ладно, просто бежим, Уметил получается. -ху -ху. набрал всякого. Во! какого черта? Я немного не понимаю, какой это момент конкретно происходит. Значит, Миранда наверняка там. Вперед. Э! э. Боже мой. Стоп! Где? О! А! Так. Подох! Подох! Я что сказал? Стоп! Так что это? Цельуказатель. Лазерный целеуказатель. Для чего? Это лекарство полностью излечивает все раны. Может быть, так быстрый доступ. Хорошо. Есть. Да. Граната есть! Черт, Граната! Ба Бабах! Что за лазерная указка? Сюда! Нельзя использовать, понятно. Блин! Сейчас страшно, страшно, страшно! Блок! Все, пойди подох! Наконец-то! Мимо Зай, пострелял, чисто напугать. Все, есть. Они ничего не оставляют. Можно даже не париться, получается. Блин, насколько Крис сильнее, Итана? Ну или оружие, как минимум, Ставь его сем... Так, стоп, чтобы просто не пойти. Не вопрос, Другой сторону. так, так, так, так, так, так, это тундра. Я оставила припасы а -а -а -а. в одном из домов, капитан. Посибки. Можешь забрать. Пассивки, спасибо. Тут очень много всего. Мы можем даже не париться. А для чего нужна эта лазерная указка? Чтобы, видимо, они э ракетный удар какой-то, да, сделали? Так, что у нас есть? Куча всего. Вау, ночное видение. Нет, нифига. Короче, можем полить просто без удержно. А, вот этот Колодец Вот этот хлеб Я помню эти места Я все это помню Да-да-да Мы все это помним Тут трактор должен стоять Был Да, блин Куда мне теперь идти? Как мне пройти? Здесь залезть не получится быть, я смогу протиснуться? Нет, пострелять, подохнет. Не могу. Видимо нужно обойти. Вот здесь. Да, в дом. Так, прилов. Ущерб. Oh, По колено. Сироглазый, мне а! нужна помощь. Пах. А! Блин, испугался. Неожиданно. Зачем так подходишь? Все? Все, сюда побежали. А, блин, все он умер. Взял, я наверное серебряными пулями стреляю. А, да, блин, тихо, тихо, тихо, тихо, лучники сраные. Тихо, тихо, тихо. А, плечо. Так, так, так, так, так, есть попался спрыгнул. Вон еще один. Есть. А тихо. Reload. О, yeah. а, прям в таблет мне. Так, лучники готовы. Есть. Бежали. Еще один. Вижу такую колонию, цели. Хорош. Reload. Yeah. Сильные руки Сильные руки Давай, быстрее выдергивай чеку Хорош а! Так, перезаряжайся быстрее Не, кусь Только не кусь Вот, хорошо, садил Есть Еще один бежит Опоздал на вечеринку. Всё. Да, блин, да сколько вас тут? Упади и встань. Блин. Ладно, и будет тут просто кишить много, нечего удивляться. Хорош. Хорош. А, ты здесь прямо? Сам сдох. Сейчас, сейчас, ребят, перезаряжусь, все будет. Да, блин. Может, мне надо просто пробираться в наглую? Блин. Походу, мне надо просто пробираться. Тихо. Побежали. Я добрался до цели. Большая зараза. Так, Лоба. Отмечаю цель. Принято, Ок. босс. Вот это? Что за цель? Баба! Баба! Продолжаю это делать? Перезаряжаюсь. Окей, Ой, Подорвать себя! Бах! А! Зажали Криса! Крис, вали! Да, капитан, я бы не зарядил! Да погоди ты! А! Блин! Схватили меня! палить себя, палить живительным раствором. А, нет, тут, тут штука. Так. сейчас <реклама> нет, на него не прицелить. Так, еще раз, еще раз. <реклама> так. <реклама> Куда мне целиться? <реклама> Есть! Хорошо получилось у меня? О! Так, так, так, так, так, так, так! Хорошо, и бочка здесь тема тему стоит. Так, черт, черт, черт! Сильные руки, сильные! Да перезаряжайся, Крис! Где-то слева слышу. Оп! Тролей! Кидай! Кидай! Кидай! Кидай! Кидай! Спасибо! чика, Кидай! Побежали! Я не понимаю, куда мне нужно наводить? Ожидай. Что-то было, да? Заряд. Умница! Так, хорош. А, Хорош. Не дать тебе зажать. О Оп. О -оп! Так. Куда? Я не понимаю, куда мне надо сжать? А, сукин я не понимаю, куда? Оттолкнуть? Кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, Так, садись. Садитесь, сказал. Ай, я два раза садил? Блин. Фу. Так, пожалуйста, куда? Опа, куда-то попал. Все хорошо. Да задолпала меня перезарядка! Есть? Есть? <гас> Все. Больше нету бомбочек у меня. А! За Где цель. Я не знаю. Я буду наугад. No я так и не понял, почему он конкретно стреляет. Что? Ладно. Братц! Есть! Хорошо. Выжили! цели вероятно, внизу. Побежали за кем-то там, за, за грибком, короче. Вниз! Нашел спуск. Низ, Крис! Остальным удерживать позицию. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда Так, хорошо Информация полезна Давайте, друзья, пока Я слежу за стрельбищами Вы следите за сюжетом, окей? Потом мне расскажете Подожди, Кто это? Сэр? Как мне Night Vision включить? Я вижу, что кровь что она кровит. Надо, давайте спрыгнем. Походу, сейчас будет файт. Ой! Это продач? Еще один? Охраняешь мегами целей! Оп! Все без толку. Лоба, у меня тут крепкий черт. Нужна твоя помощь! Ты Хорошо, Понятно, нужно наводить, да? Что мне делать? Пока? Просто выживать? Он, короче, просто металлический. а а, -а, а, -а Больно. Царапнул меня так. Что мне делать? Просто ждать. Мне просто надо выживать. Хорошо. Я подам сигнал указателям. Да. Сколько можно? Оу. Давай! Пожалуйста! Есть! Но лучше жив! Ладно, нет смысла брать оружие, получается минутку, блин. Там должна целая команда работать на перезарядку. А -а -а -а. У него такие почти, что очень сильные удары, что почти больно. О -о -о. Тихо-тихо. Он хочет... Он хочет... Он вот-вот нанесет удар. Решающий, чуть более болезненный удар. Да, Давай, пенис ему. ему. Едешь гигантский! А, хорошо, почти. Перезаряжаем. Так. Так, ждем, ждем, ждем, ждем. Ладно, это всего лишь карусель, имитация опасности. А -а -а. Это он психанул. Блин, я пробежал прям сквозь его булаву. Может быть, в этом проблема вся? здесь мало пространства стреляй ему вот сюда в булку А! вот видишь видишь видишь видишь да ё-моё все опрокинули как там у меня со здоровьем вполне пока живем Три, стрейф стрейф стрейф ты не знаешь куда прыгать куда пить. Вот так. Оп. Побежали. В другую сторону. Блокируем. А -а -а. Все, пора лечиться. Жду Давай. Я его в горб. Ах ты гад. Все, Есть. Почему ты не стреляешь? Есть! Просто вниз его положили. Давай, рассыпается! Рассыпается! Нет? Сейчас рассыпется. последний удар остался. Да все, убил уже. Все. Двигаемся. Но держи на готове. О! Сокровище. Всем остальным, не спускаться вниз. Так, куда бить теперь? А. Вот дерьня. Найт включен. Раз Миранда притворялась Мии, то где настоящая? Не пусть решила, что она ей уже не нужна. Ничего не понимаю. Как Миранда узнала о существовании Розы? Может, цеплясь птичка напела. Это мы потом выясним. А пока держимся плана. Я нашел его. Это целей. Вот он! Вот он этот эмбрион! Что я должен с ним сделать? Кат-сцену посмотреть. Отряд прием мегамецелей обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Да, давно пора. Оп! Заряд N2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню Надо стереть это место с земли Но сперва убить Миранду Не хочу оставлять и шансов Приступаю Так точно, жду команд и Получается, он оставит Ты этот заряд я у него внутри на месте церемонии. Не приближайся Окей. Опа, там, пока я, не отдам я помню, это слизь Я знаю, что уже поздно, но Зря мы не рассказали планы Эйдану Некогда было Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро и все равно, ты зря ему не сказал. Да уж. <laughs> неловко, неловко получилось, да. царям. Это лаборатория Миранды. Так, что здесь есть? Что здесь есть? Изучить этот маленький каду. Они управляют биооружием с помощью этого. Что это? Так. Это книжка Гейзенберга, кажется. Пациент Карл Гейзенберг. Взаимосвязь с Каду. Крайне сильная. Функция мозга в норме. Есть органы, генерирующие электрический ток, как у Ската, японской кнарки. Эти органы связаны с нервной системой пациента. За счет этого он контролирует движение токов по всему телу и может управлять магнитными полями, воздействуя на металл. Чудесный экземпляр, но тоже не для Евы. А это... Про всех сейчас мы узнаем. Прикольно. Пациент Альсина Димитреско. Взаимосвязь с Кадо очень сильная. Функция мозга в норме. Невероятная скорость регенерации. Любые раны заживают за секунды, а ногти мгновенно превращаются в когти. Быстрая регенерация также увеличила, увеличила размеры ее тела. Примечание. Из-за врожденного заболевания крови пациентка должна регулярно питаться кровью и мясом людей, чтобы сохранить регенеративные регенеративные свойства, полагая при нарушении баланса регенерации возможна бесконтрольная мутация, неподходящая оболочка для Евы. Окей, okay. и теперь про Мора. Такие даже свои книжки у всех. Пациент Сальватор Мора. Взаимос взаимосвязь с Каду слабая, функция мозга на удивление вялая. Каду серьезно изменил его внутренние органы, превратив их в некое подобие рыбьих жабр и плавательного пузыря. Очередной пациент с аномальным делением клеток превращается в огромную рыбу вопреки своей воле. Слишком много дефектов. Неподходящая оболочка для Евы. Так, раз, два, три. А это что? Пациент Донна Беневента. Взаимосвязь с Каду сильная, функция мозга в норме, несмотря на серьезное психическое расстройство. Физически она не отличается от людей, но может выделять сигнальное вещество и управлять растениями, зараженными мутамицелием. Кроме того, если человек вдохнул по лицу определенного цветка, Донна сможет вызвать у него галлюцинации. Вот что произошло с нами в доме ее. При этом она умственно отстала и поделила Каду между куклами, чтобы управлять ими на расстоянии. Неподходящая оболочка для Евы. Хм, кто такая? важно, мерзко. Какая-то девочка там в лаборатории. Какие-то неприятные снимки криповые. Так. А это кто такие? Без понятия. А это кто такой? Не знаю. Уважаемая Миранда, прошу прощения, что не прибыл к вам лично. Я бы с удовольствием вновь посетил вашу тихую деревушку, но, увы, я очень занят. Впрочем, вы бессмертная дама. Вы сейчас едва ли вспомните бедного студента-медика, умирающего на снегу. Я высоко ценю открытия, сделанные мной 15 лет назад, когда я жил в вашей деревне. Ваши опыты вдохновили меня. Трансформация человека путем внедрения в него организма поистине гениально. Я понял, что эти знания помогут мне открыть следующую ступень эволюции человека. Пережив две мировые войны, мы стоим на грани третьей, и я исполнен решимости. Однако за время наших долгих ночных бесед я осознал, что ваши цели отличаются от моих. Вы надеетесь воскресить одного человека. Я же намерен изменить мир». Ваши опыты с плесенью не помогли бы мне добиться экспоненциального распространения инфекции. Я решил, что вирус будет более эффективен. Вот почему, моя дорогая, я покинул вас. Я до сих пор сожалею, что не попрощался. Простите, что ворошу прошлое. Я же пишу, чтобы сообщить вам приятную новость. Я нашел ключ к эволюции. Это прародитель, вирус из Африки». Вместе с коллегами и друзьями я открою фирму для изучения вируса. Я назову ее Амбрелла. Это самое начало-начал в честь символа из той пещеры. То есть изначально а, они использовали как бы грибок, но потом подумали, что вирус будет гораздо лучше работать. Вот оно что. В честь символа из этой пещеры. Я на шаг ближе к реализации моего плана. Надеюсь, вы однажды тоже добьетесь цели. Вы многому меня научили, и я буду обязан вам до конца жизни. С уважением, ваш вечный последователь Озвел Г. Спенсер. Это имя, к сожалению, ни о чем не говорит. Я не помню, Спейсер. кто основал Амбреллу. Здесь? Не может быть. Это прям вообще Самый начало начала. А Миранда хочет воскресить, получается, Еву. Дочь? Или что? Я, я правильно понимаю? Так, это э, подвал. Это закрутки всякие. Девочка как и сайлент Моя Ева. Прошло сто лет с тех пор, как тебя забрала испанка. Тогда я была бессильна. Но теперь я воскрешу тебя с помощью мегамицелия. Я испытала регенерационные способности твоей новой оболочки. Я расчинила и оживила ее в чаше гиганта. Регулярные э, э, регуляторы мегамицелия. Осталось лишь срастить ее с мегамицелием. Наконец пришла пора церемонии. Потеряв тебя, я сходила с ума от горя. Забрела в какую-то пещеру, чтобы умереть. Так сильно я хотела вновь увидеть тебя. Там я нашла его. Мегамицелий. Случайно. Я коснулась черного вещества, и мой разум переполнили знания. Мегамицелий расщепляет и поглощает сознание умерших. Я поняла, что если он хранит и твой разум, я смогу тебя воскресить. Нужна лишь подходящая оболочка. Вернувшись в деревню, я вживила плесенями гомицелия в жителей. Это позволило управлять ими и ставить опыты. Я провела эксперименты на сотнях людей, чтобы найти для тебя идеальную оболочку. Я даже попыталась увеличить шансы, создав паразита под названием Каду. Но ни один из опытов не дал результата. Кое-кто, например, Альсина была близки к идеалу, но большинство стало оборотнями. Однажды ко мне обратилась организация и пообещала помочь. Я дала им образец плесени и твоей ДНК. Они создали Эвелину. Это был провал. Хотя не все так плохо. Благодаря им я узнала о существовании Розы и поняла, что она идеальная оболочка. Мне пытались помешать, но я сумела убедиться в ее пригодности. Мои опыты, наконец, завершены. Ева, я много лет ждала твоего возвращения. Блин, это печальная история. То есть ее мотивы такие... Ну, грустно это все... Это все очень грустно. Зато мне как то теперь картина, что ли, приснилась. Я стал больше понимать, что вокруг происходит, почему, да как. Так, а у меня есть какой-нибудь ножик? Да. Не! А, Мия! руки Ты наверх. Мия! Зероглазый, я Альфа. Еще видишь Миранду? Это Мия! На месте церемонии. Пока не уходят. Чего-то ждет. О, черт. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Меня поймали. Ставили опыты. Ты сказал мне Так точно Как у вас обстановка У нас тут война во всем, но мы справляемся Не отвлекайтесь Следуйте плану, я иду к месту церемонии он... Стой Я боюсь, что не он к спиной меня. поворачивается Черт, ты же клялся Что ты защитишь всех нас Мы переехали сюда Сделали все, как ты просил Я не спорила Лишь бы мы были вместе. Кстати, Итан мертв. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итан он. Мертв. Я не спас его, но спасу Розу. Идем. Надо увести тебя. Что значит ты мертв? Погиб. Послушай, Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет! Ты не прав. Я думала, прав. что мне придется, но. Ведь я всадил в каду э, в мегабицеля в перчатку. Он особенный. Ведь он регенерирует! Что происходит? Пальцы отросли, смотрите! Тут кто-то есть! И на этом мы с вами, друзья, заканчиваем этот эпизод. Я ни разу не сдох, поэтому ставим лайк, как и договаривались. Также не забывайте про подписочку, да, буйка дал. Вот подписочка вот там. Ф Тихо. Холодно. Погодите. Продолжаем. Да, тут... Мое тело. Я не играю. Ты такой дурак. Да, я раньше времени начал прощаться. Сожалею. Евелина, ты, ты, тоже ты тоже здесь. здесь? Ты мертв. мертв. Мертв? то есть... Миранда. Она... Нет. Нет. Я, Я должен, должен спасти Розу. Розу. Нет! Миранда ни при чем. Ты уже давно мертв. А чем, а чем ты? ты? Я же а могу... могу. Видишь, Миранда не убила тебя. Разве тебе это не кажется странным? Что любые твои раны заживают Конечно Вспомни Прям самое начало Он ты ударил ты мне по носу Потом ногой в лицо Джек, тебя убью. Что? там три года назад. Это, это невозможно, бред. Ты не должен по идее тут расхаживать. Хватит, удрить мне мозги. Ты должен быть мертвым. Пошла ты! Но... Тогда кто же я? Я... Я... Я, я это сделал. Р, Роза... Мия... Я... Ты целиком состоишь из плесени. <смех> так что ты больше не увидишь свою семью. Семью? Семью? семью? Нет. Нет. Роза. Целиком. Я... Даже одежда. Я должен... Спасти, спасти. дочь. Я спасу свою дочь вот, То есть все это время а, Смотрите, мы здесь Это сон или нет? Очнулся, наконец Герцог! Где я? В моей повозке Он снился кошмар а... А... А... Герцог? Отменная была битва с Гейзенбергом Но кто же знал, что я мира а... а... а... Давно я в отключке? Дополагаю да, с рассветом а... А... А... Герцог, прошу вас мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда. Едем. Даже подъезжаю. Спасибо. <связывается> это на вы совершенно уверен? Боюсь, что вы прозвали. Да. Да, глупый был вопрос. К слову, о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Я и сам не знаю ответа. Приехали. За мной должок. Мистер Уинтенс, к прежней жизни вам, боюсь, уже не вернуться. Вы готовы? Да. Да. Выбора нет. Мы снова здесь, у алтаря. Надо идти. Все. Больше никакой торговли. Оружие все у нас здесь с собой. Погодите. Если, допустим, вот он, получается, он все... Все, что он есть, это плесень, в том числе и одежда, то все это время, три года, что он после дома Бейкера вжил с Мией. Он делал вид, что снимает одежду, он думал, что снимает себя одежду, но, на самом деле он снимал просто часть своей плесени, он превращал плесень в одежду Но наверняка ходил за покупками, покупал себе трусы Я... Вот это немножко непонятно, но короче, видимо да, он в том числе и одежду из плесени сделал, все из плесени очень прикольно придумано. Короче, друзья, давайте закончим на сегодня. Лайк поставьте, если вы считаете, что я не сдох. А я не сдох. Поэтому поставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Потому что здесь будет очень много крутых видосов, которые вам будут заходить, как пирожки бабушкины. В общем, все. Здесь будет в описании все ссылки на все соцсети, на прохождение других игр, на мой комиксный сайт. Вот здесь, пресси, там же мой мерч продается. Заходите. И э, увидимся с вами в следующем видосе. Друзья, огромное всем спасибо. С вами был Юджин. И всем по традиции мощнейшее петюля, если вы готовы. Раз, два, три и пять.